Чудо ждать не надо. Если ты хочешь зарабатывать приличные деньги, ты должен сам работать. Призраки же не могут ничего трогать и переносить. О, я Это я там на заднем фоне. Да О, да халявный энергито, что? Там, короче, сверху мужик с, кр с крыльями или с портфелем я что-то издалека не вижу. Вот там, если приглядеть за верхний правый угол. Ой, РедБулл, Ой, РедБулл, начинаем. Черт, чёрт, ты дурак, зачем ты банк? Там вся сила в тебе будет, а ты ее выкидываешь просто. Будем работать вместе, О, Дима. Ну шо, всех приветствую, мои любимые попсикольны, с вами как всегда Тимурка Бит, Старых Безграниц И сегодня мы будем смотреть дух моей шараги Общаги тут просто неправильно написано, я им конечно напишу, скажу что типа какого хуя тут общага Давайте вместо общаги шарагу Ну это вкратце про мою шарагу будет сейчас рассказ, так что вот, кому нравится дух моей шараги Ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, ставьте конечно же, вверх не... Подписывайтесь, конечно же. И нажимайте на колокольчик. А мы погнали смотреть. Первую серию я смотрел, конечно же, без вас. Так что погнали смотреть. Феникс, это самое название. Зончик. Нормально, ретро. Блин, я бы сейчас попал бы в 96-й, либо 98-й год. Там так было охуенно, 17 июля. И притом еще в Роттердам, либо в Америку попал бы. Там такие были офигенные концерты. Что <музыка> <Чё> такое? <музыка> как? <музыка> такие. Савери передает вам... Привет, давай вместе, Сальверия Передает вам. Привет. Да, нормально. И он только просыпается, да? Ну да, это похоже сон. Который час? О, привет, извини, я разбудил? Который Час. Прости, я знаю, ты такое не очень любишь. Я сейчас включу что-нибудь по посовременнее. Да сколько времени, господи? Как раз половина девятого. Самое время вставать и собираться на пару. <связь> Призраков, конечно же, их тело не видно. Мы за это, конечно же, и забываем. Да, что-то. Ну да. Что? А это как сейчас было? Призраки же не могут ничего трогать и переносить. Ну, типа там, лист... воздух, они как-то там более-менее... Пробует продуть э, конспект, например. И они могут его как-то там при помощи ветра хуякнуть. Это я прекрасно понимаю. Сквозь стены? Да, пожалуйста. Скинуться с восьмого этажа? Да, расплюнуть. Под машину? Да, господи, я тебя умоляю. А это для меня сейчас большая загадка. Вообще, ты молодец. Два экзамена позади, осталось еще три. Я собрал твои вещи, все, ну, кроме конспекта, ты помнишь. А, еще завтрак. Я заметил, что ты... Я только сейчас сказал про конспекты, он такой, а конспекты я не мог взять. Совсем не завтракаешь. Жаль, что сегодня тоже не успеешь. Мы уже опаздываем. Собирайся скорее. че это не успею. Будет завтрак на вынос, как раз последний. Энергитоз! Что? А это как сейчас было? Как он сейчас целую... Баночку литра энергетика взял с собой. Это как? Это как? Тебя ничему жизнь не учит, да? О, <сёк> Следующий... <сёк> это, это я там на заднем фоне. Энергитос. Да Что? И там я такой. Пара, папа па, па, па. Ура! Ты раз знаешь ли, Антон, может и не оказаться рядом, и тогда уже... Ой, ну конечно, как же я забыл! Весь мир же вертится вокруг Антона, что бы я без него делал-то! Ну, как минимум гнил бы в земле? Как ты, да? Ой. А, так, ладно, пошли. Никуда я с тобой не пойду. Пойдешь. Положи на место! А не то... Я... Я обижусь! А! Ранимый какой? Ты пункты выполнять свои сраные будешь? Ты злой, а ты трепка, хм. знакомы, взаимно, нормально так он его унизил, 213 я учишься ржу, у меня второй этаж, я на втором тоже занимаюсь, там у нас распределили по кабинетам. 211 -й. это приемная комиссия, а 213-й там уже, блядь, такой пиздец, там еще рядом лаборатория. У-у-у! То есть недалеко от приемной комиссии, чтобы ты отдал свои документы. Опа. О. студия Теннис. Я что сейчас так делаю, блядь, чай с кофе, такая хуйта, фу. Дух моей шараги. Зачтнём напишем шарага. О, мой первый курс стоит, нормально. А, а чё ты такое? Там, короче, сверху мужик, э бужик, там борода, потому что есть. С, кры с крыльями или с портфелем? Я что-то издалека не вижу. <laughs> вот там, если приглядеть за верхний правый угол, там какой-то мужичок идет с длинными волосами и с крыльями. <laughs> Это нормально? Осторожно, двери Ой. Ты бы хоть что-нибудь из материала почитал к семинару. Даже всегда середина алфавита начинает. слышь меня? Отстань. Да что, отстань! Я тебе помогаю, а ты меня... А нормально, что, типа, там тёлка сейчас села, и, типа, такая... Он говорит, я отстань, и она такая... Ты больной? Ну, честно скажу, ну ты больной. Я просто села, ты говоришь, не отстань. что я тебе сделала? Не обижаешь. Я скажу, когда помощь будет нужна. А сейчас... Отеляйся. <плёк> <плёк> Только сказал. <плёк> <плёк> Знаешь... <плёк> Знаешь что? Да ты. Да пошел ты. Энергии не выпил. Он призырка вас когда пиздил. Будет нужна, <свят> на на на А я вот возьму и не помогу. Что он сделал? Действительно. Ну, вообще, скорее всего, опять куда-нибудь зашвырнет конспекты. И... тем не менее. о, -о, -о. Пусть получается, неут, мне все равно. Много чести. И вообще? Подъем, молодежь! Места уступать. Господи, какое страшное чудо-юдо в московском метрополитене! Когда, знаешь, такой сидишь, никого не трогаешь, и там вот такая вот реально есть пизда. Либо дед. Который подходит и начинает тебя доебовать. Типа, я тут старая, я тут самое главное. Ты что? Я, блядь, прошла вьетнамскую войну, и тебе советую. Так, так что уступи мне место. Так что понял меня. И, ну, блядь, это... Жиза, Жиза, как говорится. Ой, эти припёзнуши. Ничего ты не выходишь. Проспал все-таки? Ладно. Дима! Бля, мудак! Нет! нет. Стоп! А кадр назад, когда они там стояли, там ничего не было. Как это работает, хуй знает. Кто это забыл? Меня забыл! Стой, мудак! Мудак! Нормально! Мне показалось. Дебил! дорогу совсем не смотрит что все на работу опаздывает я понимаю нарисовка такая нормальная прикольная уйти уйти же ты он вернется у меня заберет как кот все ведет Мартовский притом или или не вернется Стоять. А я сейчас хочу даже почитать, сколько там энергетик стоил. Опа! Погнали читать. Линна Лайф. Энергетический напиток 21 рубль. Ну, уже звучит как Лена Лайф. Жизнь, Лены уже звучит плохо. Где ровно напиток? шипучая штучка. 0,756 рублей. Нормально, более менее Минеральная вода Амазгода. Амазгода, либо Камаз Года, как там не дописали просто. 30 рублей, фигня. А, Безкольный напиток, алкоголь. <свят> типа такая, вроде что может. Это как, знаешь. А, блазуха раньше была лимонадом, но она еще была, конечно же, алкоголем. 100 рублей, не алкоголь при том еще. А, молочный коктейль, изоляция. 29 рублей. Чай натуральный, которого уже нету, как я уже... Ну, там, может быть, я вижу, потому что там, если вы приглядеться к синей бутылке, там сзади какое-то есть очертание а, розовой бутылочки. А, чай натуральный, фидор. Фидор, я... Был бы фри, а то была бы бесплатная дверь. Слабо алкогольный напиток Black Spirit. Может, я знаю, кто, возможно, на Black. Не по капиталу Black. А, слабо алкогольный напиток в Шераге. Хм, надо подумать. А, где напиток? Черри Coca-Cola. Ну, кола просто. 59 рублей. И... Энергетический напиток Blue Bull. О, это прям мой родной Red Bull. Фантазия 41. А, 7 Down. 7 вниз. И что-то... Выс... Высрист... Я даже не знаю, как это слово прочитать. Там написано... Выср... И что-то там ты ты ты ты ты источник но 9 литров 200 рублей такая бутылочка негазированного воды что то есть вы хотите мне сейчас напрямую сказать что энергетики стоит меньше чем какая-то херовая негазированная вода что кого чего и алкоголь стоит 14 рублей нормально Ой, Рэдбул, ой, Рэдбул, начинаем... О, да, это я, прям страх. Так, ну давай, Зубрилов, в какой мне кабине... Э... Олежа? Угу, Олежа, Стой, да. Ты где? Обиделся, а? Тебе лучше появиться, а не то... Не то... Черт, а где же... Не Олежа не нету! Ту... О, черт, черт, черт. черт. Ты дурак, ну зачем ты банку-то допил бы? Там вся сила... В тебе будет, а ты ее выкидываешь просто. И то 15 рублей. 15 рублей на эти деньги. А, раньше там можно было бы хоть и поездить куда-то, а сейчас нет. Где? Где? Чувак, аккуратнее, можно. О, шашлык, тоже сваливаешь? О, я... шашлык? А, да, мне кое-что надо, это... Пацаны, ну вы идёте или как? О, шашлык, ты вовремя. Он шашлык, что? Что? База на Волкова 12, помнишь? Что? Ну... Так, если он шашлык, тогда я жмых все мы разобрались кто есть кто значит я жму их а он шашлык все да помню но мне идти надо на Не самый... тупи, димас у них окна Аль. на сегодня освободилась по скидке порепетируем наконец Значит, вы их сообразим М? я как раз те смс спешу никто не пользуется смс пошли скорее там всего час ты с нами а пролега вообще похуй да конечно погнали Чё, народ, чё у нас сегодня там... Пиздец, пиздец. Ладно, он про экзамен забыл. Ну, экзамен это вообще самое главное, что может быть. Ну про Олега, как можно было забыть, который тебе дает спокойно списывать. Алло! Ой, здрасте. <смех> Смерть что, серьезно? <связывая> Смерть говорит здорово. Че разорался, молодняк. Бледный вон какой. Призрака увидел, что ли. Вы меня видите? Ну. -ка. Сказал он такой: у призрака увидел. Сам стоит, блядь, без ног, нахуй. И он тоже без ног. Нормально, тогда? Как видишь? <связывая> Вижу. Тебе повезло, малыш, что я был рядом. Несуйся на ту половину. А, -а, -а это там. Это то, о чем я думаю? Да, малой, не бери в голову. Нечего Нет. тебе там делать. Ну, конечно, только если ты сам не из этих. Не из каких? Из тех безвольных слезняков, что при малейших проблемах в жизни решают трусливо перед ней капитулировать. Слышь, жопу себе капитулируй, старпер! ни хера про мою жизнь не знаешь? Не лезь. Ой, простите, извините. Твоя драгоценная жизнь как-то случайно, наверное, оказалась прямо под колесами моего состава. Я твою жизнь всю целиком на лобовом стекле рассмотрел. В деталях. Да ты, долбан слепошарый, мог бы и по тормозам вовремя ударить. Я тебя сейчас ударю, мразь малолетняя. ну ударил, алкашня Не из этих он, Леша. Не за этих. Как тебя звать? сынок а они а, а я. Я, я я не из-за этих, честно я случайно это все случайно вышло и то что я здесь тоже случайно П погодите а, а как вы это поняли а ты думал господь просто так приведению разные цвета раскрасил он лёшенька зеленый весь это отравление означает пашка вон серый сам ру то есть а по логике зеленый это которая типа вы а Напились, например, водки и они получили э, отравление, ну, то есть э, алкогольное отравление, я имею в виду, ну понятно. Рутки наложил. Еще раз. И не означает, Пашка вон серый, сам руки наложил. А, то есть он прыгнул под состав? А. -а, -а. Грех это, конечно. Симс какой-то. Так, я понял. А другие Нормально. цвета? Вот мой друг, когда умер, был фиолетовым. У него был инфаркт. Это, получается, цвет смерти от... Случайности. А... Да. Несчастный случай-то. Как у меня. А... Минутку. Как случайности? Я ведь тоже совершенно случайно. Я же не... Что это значит? Убиенный, сынок. Синий всегда убиенный. А ты вот голубой, как и ульское небо. Есть синие, которые не бьет, а ведь голубые, как ты. Ух, небо, и Он с ума сошел, что ли? Дымас, вали от камбаря! Заводится же! Да, сорян! Задумался. Телекастер ну вообще вещь. шашлыку больше не наревать. Гаги, ты сбиваешь ритм, что-то не так. А что со звучкой? Я чё, ну, как резко поменяла эти голоса? Не наливать. Больше не наливать. А здесь прям мягкий голос. Гаги, ты сбиваешь ритм, что-то не так? Я вношу в эту унылую какофонию немного драйва. М -м, понятно. Эм, ребят, а дальше что играем? Может, Трикса? Или... Ребят? Юль, давай к микрофону, что ты все бьешься у этого додика? <свят> Завидуешь? Хочу и вьюсь, ты тут не главный. А кто О. главный? Вот этот, что ли? Я могу. Он может всю ночь. <свят> <свят> да, вот вот так. Ну, ну ладно, пошли. Ам, перерыв, да, ребят? Окей, давайте, только недолго. Я пока еще порепетирую. <свят> Помочь? Я скажу, если помощь будет нужна. Я сама. Ой, сучка какая. Моги. Я ж феминистка. Мужиков не прошу. Кварц. Ничего. Кварц? Блин, я такие же, помню, часы в каком-то году видел в 2010-м, 2009 Ну, не Он такие, не но кругленькие такие. Я не понимаю. Это же была случайность. Кто мог меня убить? Кто хотел мне смерти? Кому я нужен вообще? Не переживай. Мне тоже казалось, что люди хорошие. Ошиблась. А что случилось с вами и с ними? Откуда вы столько знаете? Пашка дурак был. С родней поругался и решил, значит, с жизнью счета свести. Припугнуть хотел. Ты не рассчитал. И под колеса. А машинист? Алексей, так Лёшка тем поезду управлял, они один другому привязаны, а? и все собачится, кто в чьей смерти виноват? А вы, что произошло? Знаешь, иногда кажется, ну и что, что что-то не так идет, у всех же так, все терпят, у всех плохо, у тебя не хуже, так и живешь, в своем могло быть и хуже, да не замечаешь. Что и лучше могло быть? Петенька мой любил меня, говорит, до луны и обратно. Тогда как раз Гагарин летал. Знаешь такого? И он обещал все. Вот стану космонавтом, Нюрка, заживем. А пока жили, как жили, сидела и ждала все чего-то. Ну, и дождалась. Ветер перемен. Шторка шелковая. Папа из Италии привез. Раритет. Знаешь, как горит? Ой, хорошо горит. Будь нужна кому-нибудь, может и осталось бы. Ну, один вывод я хочу сказать, что... По поводу, что у нее Лешка вернется, там, из космонавта. Запомните... Чудо ждать не надо Если ты хочешь зарабатывать приличные деньги Ты должен сам работать Ты не должен там э, просить э, Точнее ждать чего-то там прям Сверху того-то, того-то И верить там на какое-то божество Которое, о, даст тебе 50 тысяч рублей Ты проживешь там на месяц хорошо Нет, не надо в это верить Ты должен сам заработать деньги Я сам тоже зарабатываю 16 лет спокойно Но ничего, сам себя обеспечил Микрофоном, клавиатурой тем более мышкой. Мышкой. Компьютер это в будущее. Это я сейчас закидывать буду деньги спокойно и копить на э, следующую аппаратуру. А пока... Э, пока я не могу работать, потому что я сейчас учусь, а учусь я ради стипендии. Так что вот... Э, не надо надеяться на чудо, надо верить в себя и не в кого-то еще. Какое я хочу сделать для вас для тебя, конечно же, как мой зритель, вывод. Вы потрясающий человек. Личность. Не слушайте этих... не этих. Мне очень жаль, что так произошло. Спасибо, сынок. А! Баб, Нюр. опять внимание привлекаете? Ой, кто бы mm -hmm. говорил... Да тихо вы, хоть на минуту, прекратите поносить друг друга. Вам же вечность вместе находиться, вы до конца света ругаться будете. Не вечность. Я... Я вижу свет, со ой, Совсем баб крихнулась. Дальше всех тут. Я слышу. Нет, нет. Мальчик исполнил то, что держал меня, отнесся как к человеку. Я случайно? Говорите же, что с вами происходит? Что там? А теперь вам интересно меня слушать. Ладно уж, тут человек, он в маске. Нет, не может быть, я... Это перерождение? Я, я, я читала с... таком. Прощайте. Пропрощайте, мои хорошие, выход есть. Просто поймите, что вам для этого нужно. Теория о том, то, что люди, когда умирают, они могут переродиться? Хм, хорошая логика, но скептически к этому отношусь. Извиниться перед мамой. Кукольный домик для Катеньки. Найти убийцу. И мы сделаем это. Жизнь в этой пыльной коморке не заканчивается. Ну, то есть, как бы уже закончилась. Ну, вы поняли, короче. Видите, как важно слушать друг друга. Не ругаться. Мы будем работать вместе. Помогать друг другу. И. Ну, короче, это тетрадка обычная такая. Дима! Давай, только быстро. Будем работать вместе! О, Дима! <свист> да я уже наш. Я знал, знал, что ты вернешься! Забери меня, пойдем домой скорее! Мне столько тебе надо рассказать, ты не поверишь! В общем, <свист> Так, кукольный домик для дочки. Моя мама работала в детском мире. <свист> <свист> Звучит как план. А как он выберется? А потом так у нас сэнппировалась. Чего? Сколлапсировала в никуда! Так, давай по-русски. Исчезла, короче. Она переродилась! Значит, и я могу! Ну, что мы обо мне все. Расскажи, как у тебя прошло. Ты сдал? Я... Прости, что наехал утром. Mm -hmm. а, а где сумка? -то? Можешь повторить? Чего? Ну, вот эту часть про прости. Я был неправ, <с Валежа, ты мне очень помогаешь, чтобы я без тебя делал я зашвыренный. Да, проводочку-то прикрой. Я ж тебе еще раз могу случайно где-то оставить. Дима нет. Дима, да. Дима, почему ты их не забрал? Хорошая музыка. Тихо, Олежа, Дима, как... Слава Гоге, Юля. Бомжиха ее звали. Самоубийца. Машинисты, я понял, что кто это. Самоубийца я тоже знаю. А то, что она реально бомжиха, я как-то сначала не допер, Я думал, просто бабка какая-то левая. Ты куда да каких Ты один там был, ну что ж, мы сегодня посмотрели серию под названием Дух моей шараги. Кому понравилось, лайк вверх, подписывайтесь на канал, если еще, конечно же, не подписались. И нажимайте на колокольчик. Всем удачи и пока-пока.